Губы. Одна из черт нашего лица, на что в первую очередь обращают внимание и что может коварно выдать наш возраст. Одним из главных параметров молодости и красоты является промежуток между кончиком носа и верхней губой. Когда данное расстояние составляет 12-18 мм, лицо смотрится более молодо и привлекательно. Операция, направленная на улучшение этой зоны, называется буллхорн или подтяжка верхней губы. Благодаря этому вмешательству мы можем получить более четкий контур верхней губы, правильную красивую улыбку и сократить расстояние между кончиком носа и верхней губой, гармонизировав черты лица. На личной консультации, учитывая все ваши пожелания, я смогу подобрать для вас наиболее подходящий способ омоложения области губ.